коллеги выключат музыку, чтобы было лучше слышно. Ну что, прежде чем начать сегодняшнюю нашу трансляцию, э, я хочу что у нас сегодня на бланковом трансляция, которая вдруг произошла назад. Э, мы после года ездили на карантине решили все-таки провести что у нас сегодня гости, э, которые приехали вживую, когда вы поняли, что все-таки люди не живут, потому что ну, переживают. Мы решили сделать полную конституцию, а гостям мы, конечно, сегодня всех по, ну, сделаем все, чтобы для того, чтобы было, было комфортно и вы смогли ну, с нами пообщаться в рабочем режиме, задать все вопросы. Это будет завтра. Вот. А сегодня мы начнут на годы. Сегодня у нас будут наши а, в кадре заграничные коллеги-партнеры. А, со звуком могут быть немножко, может быть, приховато, потому что я говорю через наушник. Это, наверное, странно выглядит, но по-другому лучше не получается. Поэтому через наушник. А еще раз повторюсь, если у вас плохое качество э -э -э видео, включайте на, там, на YouTube настройку 720p. Ну и задавайте вопросы можете, в чате, Telegram вам зайти. Общаться буду сегодня с вами, друзья, в первую очередь. Вы меня будете видеть, потому что может быть. на гости. В первую очередь, еще раз, перед, перед тем, как начну с чего-то благодарить, что вы здесь сегодня. Потому что для меня вообще личное общение гораздо ценнее, чем онлайн. Я вообще человек, наверное, старая формации, скорее всего. Но знаю, что личное общение, как бы, это это, оно всегда эффективнее, оно интереснее, дает больше информации для того, чтобы делать выводы и финансы решения. Поэтому благодарю вас, что вы сегодня здесь. Уверен, что время проведет не зря, вы узнаете для себя много нового, что даст вам, может быть, импульс нового развития, какого-то там сформулированного мероприятия, чтобы вести итоги, ну, собственно, да, а, итоги странного этого года. Давайте, может быть, вспомним, что в этом году у нас происходило. Ну, что помнит что, что, помните, что помнит, что помнит сидящий в зале? Ну, Какие много новой работы было. Было много новой работы. И работы весь год в движухе. Весь год в движухе. Весь год в движухе. Да, именно, с чем она была связана, с Ламбре? С новым макетничком. Великим план, в октябре 2020 года. Отлично. Говорят, что звук. Он как будто бы не через микрофон, но лучше мы, к сожалению, сделать не сможем. Мы достаточно быстро перенастраивались, еще раз по звуку перенастраивались в онлайн-формат, поэтому это лучшее качество звука, которое нам удалось достичь за короткий промышленных времени. А что еще было в этом году? Давайте вспоминаем. Еще немного ушника дену, а то, видимо, звука недостаточно. Новые продукты были введены. Так новые инструменты для работы были введены новые продукты Как лучше слышно надеюсь да сейчас среагирует аудитория наших слушателей зрителей слышно слышно нормально а с что, -то, что -то было и так а, ввели новые продукты, то есть мы получили новую линейку. Что еще было? Ну, давайте, давайте. Было много событий. Ассамблея, была ассамблея состоялась. летняя у нас семейная. Мы встретились. Тестировали мы тестировали новые ароматы. Да. Которых мы сегодня поговорим, и завтра поговорим. Поговорим об этом. Что еще было? Главное, что вообще работа была. Работа была прекрасно. и в принципе было прекрасно. У нас все время было Едут. очень много акций. Пер... Очень благодарны за акции. Честно скажу, что консультанты до сих пор задают вопросы по поводу того, по поводу того что, что такое, например, бонус наставника. А, приблизительно уровень количества этих вопросов, стих у нас приблизительно к июню. ну То есть все это, весь этот промежуток времени, а, мы пытались понять, что это, что это за зверь, с чем его идет этот маркетинг план, почему так. А, с, завтра мы еще раз будем об этом говорить. И, собственно... Пытались сориентироваться, что это такое. Нас постигла еще одна волна коронавируса. Она началась зимой, напомню. Начиналась, начиналась она в декабре, закончилась приблизительно в феврале. Потом появилась еще одна волна, которая началась в июле, закончилась где-то приблизительно в августе за два месяца. Вот. Это все, что нас в этом году трогало. Мы столкнулись с таким потрясающим... Неожиданным для нас событием, которое придумало нам государство, это маркировка парфюмерной продукции. Все агентства знают, что это такое. И это событие, тоже немножко завтра больше об этом поговорим, перекрыло весь рынок, парфюмерный рынок в России. Перекраивает этот процесс, происходит прямо сейчас. Мы готовились в этот год, пытались внедрить новые э, интернет-решения, программные решения для того, чтобы адаптироваться к этому событию, потому что мы в основном, ну, никто не скрывает, мы в основном продаем парфюмерию на, на нашей великой родине, и, соответственно, это мы не могли обойти такое событие, как маркировка продукции ну, стороной. Ну, вот такой как бы непростой год, казалось бы, да, сложный год. Но в целом, я знаю, даже общался в подготовке к мероприятию с многими лидерами и задавал вопросы, как же год. Многие говорили, да, ничего хорошего, все как-то прошло. Но вот то, те переживания, которые были сейчас озвучены, они как-то так... Турбулентный был год, скажем так. Он был турбулентный, много изменений, очень много изменений. Тех, которых мы знали, тех, к которым мы не были готовы. И в целом, казалось бы, что, может быть, ничего хорошего не происходило в этом году, как вы сегодня сказали, было интересно. Но я покажу все эти события на том графике, который вы сейчас увидите. <с> <с> Начали мы изменение маркетинг-плана в октябре 2020 года. Здесь не проставлены э э мес месяцы, но я покажу их. Октябрь начался здесь. И вся суматоха, связанная с переходом к новому маркетинг плану с адаптацией людей к тому, что такое маркетинг-план, как с этим жить, что с этим делать, была выражена вот таким вот движением. Это, эти два столбика означают коронавирус, еще две волны коронавируса. Мы мало того, что перешли в новый маркетинг-план, мы еще подхватили вторую волну коронавируса и опять зашли в, в карантины. И вот, собственно, двигались так до января этого 2021 года. Как бы достаточно непростой был период, сразу скажу. И вот есть такая точка красненькая. Как вы думаете, что она значит? Точка невозврата. Точка невозврата. Это сразу не буду вас долго терзать. Эта точка обозначает результат первой волны коронавируса. То есть, когда мы первый, первый раз вошли в 2019 году в коронавирусную волну, это был апрель 2019 года, 20, прошу, прощения, апрель 2020 года, мы достигли таких значений. Мы упали существенно ниже. Это было сопряжено с полным закрытием, если вы помните, да, там перемещений. Люди не ездили, не ходили, перемещения вообще были все закрыты. Люди впервые столкнулись с, этим, с этой проблемой не были готовы интернет-ресурсы, то есть много чего было нет, и поэтому мы упали достаточно сильно на второй волне. Еще при, при том, что у нас было действительно много непонимания, что такое маркетинг-план э, новой волны, мы оказались вот здесь. И с этого момента мы начали двигаться наверх. Февраль, соответственно, март, мы пришли в апрель, э, с, по, пришли новые поставки, и у нас апрель был достаточно активным, май – традиционно ниже, чем обычно, то есть мая это всегда, что огороды, дачи, активность падает. Мы ушли в май, потом июнь, пришла новая волна коронавируса. И смотрим, на чудо, июль показал рост, причем существенный рост. Здесь не было никаких поставок новых, никаких, ничего такого специального не происходило, но июль показал рост, мы причем, больше скажу, наверное, Небольшая наша ошибка, мы не рассчитывали, что так будет происходить восстановление. И мы из-за того, что произошел такой рост, достаточно позитивный, мы оказались к этому моменту с дефицитом продукции, к августу месяца. Это 20, уже 2021 год. Это август месяц, пришла поставка, и мы увидели совсем рост. Ну, то есть это сентябрь 2021 года, прошлый месяц, который показал просто... Ну, опять неожиданное значение. Сразу извинюсь перед всеми присутствующими. Мы не ждали такого роста. Еще раз. Да-да-да, мы не ждали такого роста. Да, мы так готовились к падению, мы не ждали такого роста. И, к, к сожалению, если мы так будем двигаться и дальше, то, то нам возникнут да, опять какие-то дефициты в продукции. Но лучше так, чем по-другому. А, есть еще одна линия такая, вот есть две линии еще. Вот, вот эта линия, как вы думаете, что означает? Красненькая. Какой-то уровень чего-то докризисного. Да, это докризисная полоса, то есть это та, то значение, которое мы э, имели до ввода нового маркетинг-плана, до коронавируса, до всех значений. То есть нам еще осталось чуть-чуть допрыгнуть, и мы восстановимся. То есть мы восстанавливаемся очень быстро. Это линия тренда. Любые электронные таблицы, они есть, у них есть такая возложенная функция, линия тренда называется. То есть она суммирует все общие значения и дает общий тренд. Она показывает, как, собственно, происходит процесс. Здесь видно, что линия тренда у нас достаточно активно поднимает вверх. То есть если мы дальше будем расти, то она будет еще быстрее поднимать на сверху. Это, это, это очень хороший результат. Это хороший, очень хороший результат. Я больше скажу, что мы долго спорили в Координационном совете, что для нас хороший результат. И мы поняли, что... Ну, пришли к тому, что до 2010 года, наверное, нет смысла, потому что мы жили тогда в другую эпоху. Тогда был другой мир, другой интернет, другие... Там не было... Вообще никто не мог представить, что мы не сможем полететь или поехать в другой город или в соседний какой-то... Я, допустим, не был у родителей три года. К сожалению. Это была другая эпоха, с другими... Правилами, привычками, тенденциями. Поэтому до 20 до мы для себя, ой, мы для себя приняли, что этот год, этот, эта отсечка октябрь 2020 -го года для нас является новой эпохой эпохой нового интернет-продвижения, эпохой новых э, принципов э, жизни, общего, ну, то есть, которые происходит в жизни людей. Да? И мы для себя поняли, что нужно отталкиваться от этой точки. Хотя мы на сегодняшнем мероприятии сравнили некоторые значения с прошлыми годами и опять же увидели, что у нас есть очень позитивная тенденция. Поэтому я бы на самом деле поздравил нас с этим, с тем, что так происходит, потому что искренне вам скажу, что если бы мы не приняли до этого момента нескольких шагов, таких как изменение маркетинг-плана и введение интернет-инструментов продвижения, мы бы, наверное, не прошли так этот путь. А может быть, вообще не прошли бы ничего. То есть это было два кардинальных решения, которые были приняты в рамках команд лидеров. Мы совместно принимали эти решения и думали, как нам развиваться. Соответственно, благодаря этим решениям у нас есть то, что есть. Как это будет происходить дальше, мы, конечно, сегодня еще поговорим. Завтра поговорим. Сегодня нам еще представят Новые позиции. К сожалению, да, э, могу сказать сразу, что э, были, конечно, какие-то вещи, которые сходилось бы сделать быстрее. Быстрее. То есть, условно говоря, например, ввести новую продукцию быстрее. Потому что вроде бы как ждали уже, там, давайте мы это, о, вот еще бустеры у нас будут и так далее, и так далее. Как бы это ни было, не звучало, но коронавирус – это такая история. У нас, допустим, образцы продукции раньше приходили за, из Европы, ну, в среднем за неделю. Ну, в среднем. У нас последние образцы приехали, у нас даже есть ну, переписка, долго ждали, уже нервничали, даже злились. А последние образцы у нас выехали 7 августа. То есть мы всегда проходим персертификацию, для этого нужны новые образцы, мы это привозим, сертифицируем, тестируем, есть целая процедура. Отправлены были 7 августа из Европы, а приехали к нам 28 сентября. То есть вот такие процессы, они как бы слишком затянуты. Затянуты от, как бы все выставки косметические приостановлены в Европе. Болония, Амстердам, весь все, что должно было бы происходить в этом мире, оно в принципе переходит в интернет-формат. К сожалению, даже компании, которые работают на выставках, ну, как бы, им тоже приходится адаптироваться, потому что это новое... Это что-то новое. Нужно представить свою продукцию через интернет, и надо дать возможность как-то с людям, людям с этим познакомиться. Это очень непросто. То есть этот мир, в принципе, начал играть по другим правилам. Но, слава богу, нам удается с этим адаптироваться. Я думаю, что хотим, чтобы продукция хватала всегда. А, да, мы тоже хотим, чтобы продукции хватало всегда. Мы все для этого делаем. А, поэтому очень надеюсь, что... Будет хорошо, потому что мы действительно анализируем все продажи, которые у нас были. Мы делаем этот анализ по, по группам товаров, по продаваемости. У нас есть много критериев оценки. У нас есть там четыре группы А, Б, Ц, Д, там, продаваемые, непродаваемые. То есть мы делаем этот анализ постоянно. Однако есть такая сложность, тоже она связана с логистикой, с, которая называется поставка. То есть мы в связи с удлинившимися сроками производства, опять же по пандемии, мы вынуждены делать заказ не, не за три недели, как раньше это было, а за полтора месяца. То есть, условно говоря, все, что едет, приедет новой поставки, оно уже заказано. Поэтому если в, в, в этот промежуток времени у нас происходит э, существенный рост, то мы оказываемся в ситуации, в которой мы должны либо приближать поставку, либо заказывать больше. Вот над этим работаем. Мы тоже хотим. То есть тоже хотим... Чтобы у нас появилась продукции и было больше товаров, чтобы все выхватывало. Да, что у, у, нас... у нас продукция действительно великолепного качества, всегда востребована. И новый выход от линеек э, еще больше это подчеркивает. Мы поговорим о кейсах, тоже сегодня поговорим э, про то, как зашел новый бренд э, Lambre Eco и мы поговорим о новых продуктах всему свое время. Окей. Okay. Мы сегодня будем об этом говорить, поэтому все сделаем. А, собственно, уж скоро у нас был такой прекрасный год. Я все-таки считаю, что он хороший. Я доволен результатом, искренне скажу. Я хотел бы поздравить всех, всех лучших партнеров, которые у нас были в этом году. А многие действительно считают, что не было новых квалификаций и так далее, и так далее, все плохо, там, пандемия и так далее. Но, тем не менее, мы сегодня увидим имена людей, которые смогли э, сделать вопреки и даже больше, чем обычно. Итак, у нас лучшие бизнес-партнеры раздел, самый, самый интересный, наверное. Мы сегодня будем без, <laughs> без стихов танцев, да как это было обычно. Э, сразу скажу, что по поводу будущих наших форумов, Скорее всего, мы действительно тоже примем, нам придется принять эм, тот факт, что у нас впереди события, на которые мы не можем спрогнозировать, да, то есть, что будет через год с точки зрения итоговых событий, непонятно. То есть мы уже начали думать о том, чтобы не то, чтобы начали думать о том, нашли реализации в этот раз не успели подготовиться, честно скажу. Но нашли реализации, при которых мы сможем делать итоговые мероприятия дальше в онлайн-формате. А в Москву будем звать тех лидеров, с которыми будем ездить в лидерские путешествия, как это было и раньше. Ну и те, кто хочет, собственно. Так что приезжайте, будем вас ждать. Итак, лучшие бизнес-партнеры. У нас, напомню, как это было всегда, потому что два года мы не подводили итогов в этой странной ситуации. У нас было всегда так. У нас были, в принципе, люди, которые выходят на квалификации, держат какие-то свои квалификации и были лучшие. То есть были номинации. там. Напомню, какие они были. Лучший рекрутер был, агентство года, прорыв года, лидер года, лучший продавец. В этом году мы не будем подводить номинацию по лучшему продавцу. Почему? Потому что очень нерелевантные данные в системе. Потому что на... На переходе на новый маркетинг план люди просто со страха поперекупали этих продуктов. И сложно сказать, кто больше купил. <laughs> у, нас, в принципе, не... у нас получилось так, что у нас не то, кто... не... не то, чтобы мы оцениваем, кто лучше продал, а те, кто лучше купил. Да. Поэтому мы в этом году эту номинацию э, решили не делать, но сделаем обязательно в следующем году, потому что э, таких вот, думаю, глобальных изменений, ну не то, чтобы их не будет, их в принципе уже думаю, что мы прошли все события возможные, которые мы можем представить, которые могут повлиять на нашу картину. И сам факт, собственно, выхода из этого кризиса по нарастающей, да, говорит о том, что, в принципе, к событиям, которые связаны с такими историями, как пандемия, мы уже ну, более-менее подготовлены. Есть, конечно, над чем работать. Есть над чем работать, есть инструменты, которые мы и в текущий момент доделываем, и будем доделать и завтра, и послезавтра. Об этом тоже сегодня поговорим, и завтра поговорим. Наверное, завтра чуть побольше. Вот. Поэтому, что, чтобы понять, что будет у нас происходить в, до конца в этом году и в следующем, всем слушателям и зрителям рекомендую завтра тоже побывать на наших, на наших лекциях. Наших выступлений. Выступления. Завтра будет огонь, да. Сегодня у нас такой лайтовый праздничный формат, а завтра будет огонь. Так, поехали. Значит приступим просто к квалификациям. Мы сегодня хотим в первую очередь обозначить, показать тех людей, которые приложили достаточно много усилий к тому, чтобы ну, как бы удержать свой бизнес, оставить его в тех рамках, которые были до этого. Это было сложно сделать с точки зрения цифр. То есть обычно мы подводим итоги, смотрим цифры, и говорим, о, смотрите, как это в цифрах выглядит. Но мы живем здесь лидеры на, на местах и все что оставалось сделать спросить у лидеров кто ваши герои в этом году и мы сделали собственно говоря список этих героев вывели на экран и выведем на экран и увидим этих героев которые в этом году приложили максимум усилий для того чтобы выстроить систему и начнем собственно. С... Гульнаш, прости, ты здесь худее чуть-чуть. Да, мы начнем по структурам. Это ребята, девушки из структуры Гульнаса Дрисовой. Вот он находится сегодня в зале. Вы их, к сожалению, не видите, потому что они находятся здесь. Тем не менее, есть люди, которые в этом году подтвердили свои квалификации и не, ну, то есть свой бизнес удержали в том состоянии, в котором хотели. Это Элла Тураева из Набережных Челнов, если я правильно помню, да. да? Рыскина Ирина из Казахстана, если я правильно помню. Харлан Галина из Сибири, да. из Читы, да. и Татьяна тоже из Казахстана. Галиун, галиульна Минигуль, башкирия и Кузнецова-Тамара впервые вижу эту фамилию. Это Урал. Я... Это, да, вот Гульнас подсказывает это команда Марины Кирпичиковой, что я бы хотел сразу отметить сегодня, что, что для меня является вообще как бы елеем. Это новые имена. Мы давно, достаточно давно не видели новых имен. И тот факт, что они стали появляться, причем ну, они стали появляться все больше, мне говорит о том, что мы идем правильно. Мы сегодня будем эти, видеть имена, а, а уверен, что на следующем мероприятии мы увидим их существенно больше. Кузнецова Тамара, извините, не знаком, уверен, что познакомимся в будущем. Квалификация 18%, структура Гурнаса Дрисова. Команда Гурнаса Идрисовая, квалификация 24%, Раздорская Надежда, Крылова Татьяна Дмитрий, они находятся сегодня в зале, поприветствуем. А Степанова Людмила, Степанова Людмила тоже здесь. А, а, Исмаилова Жемеля, Жамила, Жамила и Некрасова Руфина. Да, это тоже команда, команда Марины Кирпичиковой, под, подсказывает нас из города Камышлов. Еще раз поздравим этих ребят-девчонок. Сразу, Знаете, вот, когда мы делали живые мероприятия, хочется, хотелось сказать, что эти люди не уедут без наград. Но поскольку они находятся перед своими мониторами, экранами, они не уедут, не останутся без наград. У меня немножко сложная ситуация, потому что вы поймете чуть позже почему. А, но давайте сохраним интригу и пойдем дальше. Да. А, но единственное, что хочу вам сказать, что, возможно, вы не помните своих квалификаций. Так бывает, что в течение года идешь, там, и, там, то 18, то 24, то лидер, то 12, то 18, то 24. Запоминайте то, что вы видите на экране, ребята, на экране тоже запоминайте, что вы видите на экране, потому что в зависимости от того, какая будет квалификация, будет предложен, ну, как бы, некий приз, маленький респект от компании, а какой я чуть попозже скажу. Вот, э, скажу об этом после выступления наших э, коллег из Европы. Вот, поехали. Значит, квалификация 24. Наверное, даже придется сейчас сказать, ну ладно, не важно. Квалификация лидера э, Кельчинбаева Эльмира. Я немножко больше буду говорить о каких-то людях, с которым в этом году довелось, посчастливилось больше работать. Кельчинбаева Эльмира – это человек, э, с моей точки зрения, с настоящей лидерской позиции. Активная, живая, вовлекающаяся, вовлекающая, то есть девушка, которая не, не безразлична. Я всегда преклоняюсь перед такими людьми, которые много знают, много интересуются и, самое главное, ведут за собой людей. Поэтому могу поблагодарить, э, отметить э, Эльмиру, и в, в том числе за то, что она участвовала в, в марафоне по продвижению линии ЭКО. И все кто участники, которые, которым довелось, посчастливилось в этом марафоне участвовать знают Эльмиру не понаслышке и, наверное, есть что об этом сказать, да? Поэтому Эльмиру Кельченбаева огромное спасибо, Эльмира. О, давайте поздравим еще Эльмиру, она дважды стала бабушкой вчера. Я не могу, не могу поверить. Она сейчас в Лондоне, у нее родились... Еще нет. Батюшки. Эльмира, еще раз поздравления пусть главное здоровье внуки это прекрасно а, потому, что на эту, эту цели работал в, <свят> да, да, в а натуральная косметика в ламбре она помогает достижению здоровья и <свят> да Рима Байбекова с Римой мы знакомы не понаслышке. наслышке Рима работает в Москве сама родом из Узбекистана лидер вот ну, в настоящем смысле слова. То есть, Рима всегда присутствует на всех мероприятиях. Сегодня она э, старалась к нам сегодня попасть, не получилось, но вот не получилось, бывает. Рима огромный привет, очень рад, что мы знакомы лично, потому что э, Рима всегда, под, ну мало того, что она лидер, она еще всегда поддерживает, то есть она как бы человек душа. Вот, вот если кто-то э, не знает Риму, то рекомендую познакомиться, потому что человек душа. Рима Байбекова очень рад, собственно, тому, что лидерская квалификация есть. Талипова гульсара. Гульсара. Не знаком. Не знаком лично. Или, может быть, не помню. Да? Это Бишкек. А, это Бишкек. Знаком. Это Бишкек. Господи, простите, гульсара. Да, Талипова Гусара тоже знаком, рад буду увидеться, потому что вижу, как активно развивается Киргизстан. Да, Киргизия активно развивается сейчас, и это очень здорово. Это прям отлично, потому что, ну, потому что мы в Киргизию зашли относительно недавно, как, как бренд, и вижу, как это происходит. Это здорово. Молодцы. Квалификация мастер. Про Марину Кирпиччикову тоже могу сказать много хорошего. Ну, редко, не так часто видимся. Марина Кирпиччикова – профессиональный косметолог. Марина Кирпищикова руководитель достаточно большой структуры. Живет под Екатеринбургом. У нее есть свое агентство. У нее есть свое подагентство в городе Екатеринбург. Очень благодарен за активную позицию. И тоже за поддержку, потому что Марина относится к тем людям, которые говорят, ну, хорошо, значит, надо сделать, значит, сделаем. А с точки зрения косметологии, вот Марина обладает таким огромным объемом знаний, что если у вас хоть, хоть когда-то возникнет вопрос по поводу косметики, ну, нашей или не нашей в целом, в принципе, по поводу косметики и косметологии, Марине Кирпичниковой welcome, потому что, ну, наверное, лучше мало кто расскажет. А, квалификация мастер. Квалификация мастер. Квалификация достаточно сложная. Что это значит? Мастер – это квалификация, при которой есть групповой объем больше 3000 баллов. Все, все здесь присутствующие знают, что такое 3000 баллов. И у, у которой, у квалификация, у которой нет нижестоящей квалификации лидер. Это значит, что у Марины достаточно широкий круг людей, консультантов, с которыми она лично проводит работу. Это дорогого стоит, это и называется мастерство. Поэтому это в принципе квалификация называется мастер, потому что И у нас единственный человек на квалификацию мастер это Марина Кирпичикова. Находится, да, Марина Кирпичикова в структуре Гульнас Адрисова. Да, это единственная квалификация, правильно, неправильно сказал, это единственная квалификация в структуре Гульнас Адрис. Марина Кирпичикова. Квалификация менеджер. Галина Атьян и Писарева Зарема. Галина Атьян боец. боец. Я бы сказал паровоз. Да. Галине Атьян, наверное, сложнее, чем всем остальным в этом смысле, потому что она живет в, городе, в Казахстане, в городе Карагандар. И почему сложнее? Потому что в связи с маркировкой продукции и с тем, что парфюмерию отнесли в класс опасных продуктов, поставки парфюмерии в Казахстан сильно осложнились, просто сильно осложнились, не чуть-чуть, а сильно. То есть кардинально, настолько кардинально, что ну, стало практически невозможно. И в этих условиях Галина, как вы видите, по квалификации менеджер. Это большие усилия, Галине за это огромное спасибо, я... Думаю, что в, 2000, вот в следующем промежутке, отрезки мы все-таки найдем решение, как организовать поставки централизованно на территорию Казахстана уже из Европы. И все опять. Поэтому за особую выдержку, скажем так, за настойчивость и неуспокоенность, Галини огромное спасибо. И есть еще один человек на квалификации менеджер, Писарь Вазарема, Писарь Зарема, кстати говоря, тоже очень хорошо разбирается в косметике, в косметологии. Живет Зарема в УФЕ, управляет агентством, является достаточно активным человеком, недавно вышло, выдала дочь замуж, справляется со всем, даже с непонятной программой, которая связана с маркировкой. Поэтому Писарь Зарема тоже боец, молодец, и ей огромный привет. Uh, квалификация директора выше. Уже здесь три человека, у нас три, четыре, четыре. Я подсматриваю, друзья. Я подсматриваю, у меня есть табло, поэтому я иногда постоянно глаза для того, чтобы посмотреть. Uh, Газизов, Ришарт и Венера. Мы сегодня еще услышим э, именно этих ребят. Это одно из самых, я бы так сказал, это одна из самых э, сильных семейных пар в нашем, нашем бизнесе, в принципе. К сожалению, тоже редко встречаемся, условия не дают возможность пересечься вот в том режиме, в котором мы есть. газизовый решат – это вот люди, которые, если нужно сделать, они сделают всегда. Вот. Тоже управляют агентством, тоже есть свои э, способы, технологии, методы э, развития продаж, в чем они, собственно, преуспевают, находясь на, на квалификации директоров. Поэтому поздравляю газизовые и решата, сегодня еще услышим эти имена, буду рад встрече, конечно же, конечно же, потому что всегда интересно послушать, как же это получается, поделиться опытом, чтобы понять, ну, за счет чего, чем, чем ребята берут, когда достигают квалификации директора. Азода Абдурахманова – это лидер, который э, происход, тоже как бы, жила раньше в Узбекистане, переехал в Санкт-Петербург. И если мы сегодня затронули вопрос про Киргизию, то Киргизия – это структура, которая э, инициирована э, Азодой Блорахмановой. А более того, у Азода достаточно крупная структура в Узбекистане, и она успевает это делать на, и туда, и сюда. То есть и в Киргизии, и в Узбекистан. И... Но самое интересное, что у Азода всегда был свой подход. А этот подход уникален. Для того, чтобы понять, что как, как это работает, а это работает действительно, нужно э, попасть к Азоде. Это непросто. Азода работает со своими ребятами, и если попросить, поэтому если у вас будет желание и возможность узнать, как сделать структуру быстро на новом месте и, и сделать ее стабильной, пожалуйста, к Азоде она подскажет. И следующий участник директорской группы Ахунов Бекзод – это, собственно, Человек, которого Азода Абдурахманова вырастил в стране под названием Узбекистан. Сейчас, к сожалению, действительно у нас тоже есть сложности с узбекским рынком с точки зрения поставок, реализации маркетинг-плана и так далее. Однако мы уже понимаем, у нас есть план действий по поводу восстановления ситуации в Узбекистане. Уверен, что вот в этом промежутке времени, ну, то есть в следующем промежутке времени, думаю, что на это потребуется еще хотя бы 2-3 месяца, мы восстановим ситуацию в Узбекистане для того, чтобы квали... квалификация директора не оставалась директором, а остановилась выше. Вот. Ну, собственно, наверное, даже не знаю, если кто-то еще... Есть у нас из наших, вопрос от наших гостей сегодня, как азот и бигзот находятся на одной ступени. Ответ простой. Маркетинг-план позволяет это сделать. Квалификация от, от лидера и выше зависит от количества веток в вашей структуре. То есть это значит, что и у азода, и, и у бигзота одинаковое количество веток, несмотря на то, что они друг по другу. Поскольку азот, господи, бигзот находится в структуре, Азоды, он является одной из веток. И таких у азоды еще есть такое же количество, как у бигзода. Минимум три по маркетинговому плану. То есть это вопрос к маркетинговому плану. Еще раз об этом поговорим. Наверное, завтра, чтобы знать все лайфхаки, это, это, это позволяет сделать новый маркетинг план. Условно, по-другому скажу так, только активность лидера выводит его на квалификацию. То есть даже если у вас... Наставник на квалификацию Он может оказаться на квалификации ниже, если вы активнее, чем он. Понимаете, да? Завтра. Завтра об этом поговорим. Все вопросы сделаем завтра. Также активно. Если он директор и азота активно, они работают с одинаковой степенью активности. Каждый со своей структурой. Понимаете? Порисуем. Чуть-чуть порисуем завтра. Следующий лидер, который входит в состав Координационного совета. У нас есть Координационный совет, там есть в составе несколько лидеров крупных. Вадим Ефимов человек, который построил свою структуру и настолько мощно, что это дало ему возможность... Не тратя времени на работу, родить еще детей. Живет Вадим в Ростове на Дону. Вадим достаточно харизматичный, сильный лидер, и самое его главное такое сильное качество он видит ситуацию извне, то есть сверху, ну как бы всю ситуацию. Вадим. Может и умеет разбираться в маркетинг-планах, причем <coughs> Вадим участвовал в создании нашего маркетингового плана текущего. Он знает, ну не знаю, может быть не все компании на рынке России, но большинство компаний на рынке России знает, как устроены маркетинг-планы, где сильные стороны, где слабые стороны, как работает, почему работает, почему одни быстро растут, а вторые не очень быстро растут, почему, почему, почему. Почему завтра Вадим нам даст определенное видение текущего рынка по по сетевым компаниям сильные и слабые стороны, лайфхаки, прелести нашего маркетинг-плана, что уже срабатывает, что не срабатывает. Завтра Вадим нам с вами поделится этой информацией. И в команде Вадима Ефимова отдельно хочется отметить Букатову Галину, человек, с которым Галина, надеюсь, вы нас видите сегодня. Галина, но с моей точки зрения, крайне сильный человек, как бы крайне сильный и нацеленный. Галине удалось перебороть достаточно сложную болезнь, и при этом Галина не утратила свой бойцовский дух. Бойцовский дух – это то, чего часто нам не хватает, когда да, надо принять решение какое-то. Мы иногда идем на попятную, а Галина, собственно, из тех людей, которые не теряют этот дух, у нее всегда он существует. Когда мы переходили с одного маркетинг-плана на другой, Галина ну, как бы проявила очень много активности, потому что хотела разобраться в этом. То есть, что же, почему это происходит, почему вот так, так, а что такое наставник, как, как работает. И могу сказать, что э, я вообще счастлив, что Галина разобралась до конца потому что Галина показывает не только стабильное развитие, но и рост. Галина управляет агентством в городе Новороссийске. И прям, несмотря на то, что мы достаточно редко общаемся, я наблюдаю, как развивается ситуация в, в Галининой структуре. Мне прям интересно, потому что лично прикладывал какие-то усилия для того, чтобы разъяснить этот маркетинг-план. И слава богу, я очень счастлив, что удалось. Поэтому Галина большой молодец. И могу сказать, что до еще несколько лет назад у нее были такие провалы и падения. То есть падение, про... рост, падение, рост. Сейчас Галина достаточно стабильно. С чем? И поздравляю, и, собственно, развивается структура. Сегодня мы услышим людей из Галиной структуры. Это прям огонь. Ребята, огонь. Галина прям, если поделится, будет хорошо. Анна Кулинич, э, вот э, Ан, Анна э, человек суперагентства, я бы так сказал. Многие годы э, Анна являлась агентством они выигрывала номинации агентства года э, и тоже большой-большой э, работяга, некрасивое слово, работяга? Работяга, трудяга, трудяга, трудяга, да. Трудяга, трудяга, да. Квалификация директора тоже об этом говорит. Вот, Несмотря на пандемию, были тоже какие-то спады, а опасения, как будет происходить, но тем не менее стабильные продажи, стабильные, может быть, не, не сейчас не очень развитие, но уверен, что с новыми вводными, мы, о которых мы сегодня поговорим, все настроится в гораздо лучшую сторону. Следующий у нас есть человек. Он даже не человек, это целая команда там, да, то есть, но команда в роли одного человека. Знаете, есть люди, которые на все руки мастер. То есть я и, и, туда, и сюда. Марина Бородина представитель бренда Lombre в Беларуси. И мы сегодня тоже увидим имена, которые. Вырастила Марина Бородина лично, лично, и молодость, энтузиазм, энергия, огромная неуспокоенность и часто несогласие с тем, что вообще происходит, делают ее тем, кем она есть. Она находится сейчас на уровне лидер плюс, занимая сломбре, по-моему, года три, при том, что сейчас, может быть, четыре, больше, наверное, четыре, сейчас пандемия уже два года, лет пять, наверное, до пандемии года три было. Вот. Но Марина не из сетевого бизнеса, чтобы было понятно. Она пришла просто как... ей было интересная косметика. Вот потихонечку, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Она создала свою структуру, находится на уровне лидер э, плюс, еще раз подчеркну. И мало того, что она работает со своими девчонками, она еще успевает работать не со своими структурами, ездить в регионы, читать какие-то лекции, делать какие-то распаковки постоянные, э, какие-то марафоны, конкурсы. Молодец. И мы сегодня говорим про лидеров из э, марийной структуры. Это Качук Елена живет тоже очень семейная пара, которую очень люблю, но живет в городе Брест. Э, вот, наверное, ребята, с которыми видим крайне редко. <laughs> То есть только когда пересекаем границу на самом деле на, авто, на автомобиле. Э, Елена тоже большой молодец, с точки зрения э, способности учиться и передавать информацию. Знаю, что на сегодняшний момент активно развивается в городе Брест. И, собственно, не мог не отметить ее еще мужа Максима, который, собственно, всегда ей в этом помогает. И следующие ребята, квалификации Лидер Плюс, собственно, та Миронова Оксана из структуры Марины Бородиной, которая в этом году вырастила квалификацию. То есть у нее никогда не было квалификации, мы сегодня еще об этом поговорим, никогда не было квалификации Лидер Плюс. И этот год ей сдал квалификацию Лидер Плюс. То есть как бы там ни было, о чем мы говорим, о том, что в структуре Оксаны появились девушки, девчонки с активной позицией, которые, собственно, в этой ситуации в Беларуси развивают, развиваются сами, развивают как бы, бренды и своих как бы, клиентов, и, и консультантов. Да, это говорит о том, что все в наших руках, все в наших головах. Головах, все в наших головах. Поэтому Миронова Оксане... Привет, знаю, что знакомы, но, но искренне скажу, что не помню. Не помню, потому что когда знакомились, видимо, ну, видимо, был сильно ниже уровень, я просто не обратил внимания. Теперь, теперь не хочу познакомиться, потому что ну, как бы результат, результат превышает ожидания, конечно. Если повод, Татьяна живет в городе Краснодар. Девчонки Татьяны работают, как правило, на территории Москвы и Московской области, потому что Татьяна долго жила здесь, потом переехала в Краснодар, живет там в теплых условиях, хорошо и там, да, да. Вот. Но в структуре Татьяны есть прекрасные, абсолютно прекрасные, я бы сказал, лидеры, даже не консультанты, несмотря на то, что 18%. Юлия Архипова живет в Подмосковье, если вы являетесь участником команды э, Ламбратим э, нашего чата в Телеграме, да, то вы видите рейтинги. Юлия Архипова там занимает очень часто первые места. Ну, не первые, может быть, вторые места по рейтингу. Юлия Архипова прям большой-большой молодец. Респект. 18% поддержала квалификацию в этом году. И здорово. И Терещенко и Елена. Э, Терещенко и Елена тоже в этом году достаточно активно проявилась 18 процентов бывало больше но год такой как бы что поделать надеюсь что новые продукты Елена вдохновят Елена очень любит наш продукт думаю что все получится Дорофеева Ольга тоже 18 процентов к сожалению Ольга Дорофеева нам не довелось в этом году пересечься в этом офисе, да, но Ольга достаточно активна, сейчас работает через интернет, как правило, и делает покупки, и работает с людьми через интернет. А, Марина Доронина. Марина Доронина, вы знакомы, наверное? Кто, кто давно тут знаком? Марина Доронина, француз, француженка, как по, по внешнему виду, по знанию языка, по подходу, по подаче. Это человек французский. стиль. В этом году было сложно немножко, но, опять же, ситуация, как мы уже успели посмотреть, налаживается. Думаю, что Марина... Все будет хорошо, уверен. С Мариной будет все хорошо, Марина большой молодец. И если Марина нас сегодня смотрит, все, что мы намеревали сделать, мы, конечно, сделаем, и все все системы настроиться. А, Команда Куницыной, Анжелики и Валерия. Здесь написано Куницыной, Анжелики, потому что, в общем-то, это структурный руководитель. Но это третья семейная пара, о которой сегодня хотелось бы поговорить. А, семейная пара, которая работает как... Знаете, есть такие семьи, где нельзя отделить мужа и жену. То есть, когда говорят о ком-то из них, то всегда говорят, например, Куницыны. Никто, никто не говорит Анжелика. Говорят, Куницыны, а что там Куницыны? Как там Куницыны? А куницы-то будут? Всегда разговор про двоих, это здорово, потому что такой тандем, он всегда взаимоподдерживающий. Ребята являются руководителем достаточно крупной структуры. Мы сегодня еще раз вас увидим на сегодняшней сцене. Они у нас сегодня присутствуют в зале, они прилетели из города в Владивосток. Это да, это... Скажу, что Анжелика, наверное, одна из первых людей, которая узнала о новом бренде, о котором мы будем говорить сегодня. Я помню, что она приехала летом, и говорю, Анжелика, смотри, какая мысль. И мы послушали ароматы, посмотрели концепцию. Анжелика, может быть, завтра с вами или сегодня поделится своими ощущениями. А мы сегодня еще раз послушаем, еще раз поделимся. Вот. В команде Анжелики есть сильные лидеры. Это Бурдо Татьяна. Она живет в городе Уссуриск. И Юрченко Татьяна в городе Хабаровске. Это... Мы знакомы с, и с Татьяной, и с Татьяной, с двумя Татьянами, но это было давно. Просто давно не было в Владивостоке, наверное, надо, надо долететь уже по раз сделать там какой-то, не знаю, выезд. А, кстати, можем на презентацию нового парфюма, если так. Почему бы нет. нет? Ловите на слове, вопросов нет. Вот. 24% города... Хабаровск, Уссурийск, это надо понимать, что это находится на расстоянии, э, достаточно большом от Владивостока. Знаете, когда мы смотрим на Дальний Восток, вот мы здесь, находясь в центральной России, есть такое ощущение, что Камчатка от Владивостока это там, Господи, что там в той Камчатке? Это ж там все. Ну, какой-то там, Господи, два часа, что ли. Сколько летит на самолете из Владивостока до Камчатки? Три часа на самолете. То есть, все расстояния на Дальнем Востоке, они как бы, ну, они просто растянуты. То есть, надо понимать, что. И Татьяна, и Татьяна, и две Татьяны, они живут на расстоянии, и Валерий, и Анжелика дистанционно поддерживают эту связь и развивают своих ребят дистанционно, и это удается. Здорово. У нас осталось пять минут. У нас осталось пять минут. Я говорить это люблю на самом деле. Давайте так сделаем. Мы прервемся, потому что у нас в 11 будет выход на прямое включение. А мне это будет, кстати, на руку, потому что наши коллеги представят новые продукты направления движения. И мне легче будет работать с награждением. Вот. Давайте дальше. Толшин Перминова. Давно не виделись, Толшин. Давно не виделись, уже пора как-то. А, есть две девушки, с которыми которых хотелось бы отметить. Нестерова Екатерина знаком. С девушкой знаю, что, знаю, что сила силы большой, то есть тоже как бы знаете, говорил сегодня про силу духа. Вот человек, который может ее проявить. С Дадаева Ешат не знаком, знаю, что девушка живет в Чечне и является достаточно активным лидером в, в этой республике а, дальше побежим потому что пять минут да? о и мы пришли к рекрутеру года